О боже, что здесь случилось? Что случилось? Почему у меня все просвечивают? Я просто паспорт достал, смотри. Убери его. Там курица ушла, Андрей. В смысле? О, а что ты кексик делает? Это я его положил. Всем спасибо. Всем пока. Нет, всем привет, с вами Сэм и Даня. Да, да, это сам я. Мы играем Five Nights at Freddy's. Мишка Фредди один, получается, в Гаррис моде. Вот у нас есть кексик, крутой. Отдадим его вон туда, вон. пусть едят. О боже, что это за звуки? <свык> Даня! Там Мишка Фредди был. Откуда? Стоп, в смысле? А, а, а, они все убежали. А, Мишка Фредди вернулся. Да не скрыт. успели убежать все. Так, вот она, пицца. Как ее зовут? Я уже забыл, Чика. Курица. Ну, или курица, да. Это, это здесь Блин, капец, не испугался, что тут крики были? Фокси скоро выйдет, мне кажется. не видно. Так, о, телефон. Hello, hello, hello. Hello. Уй, там заяц. А, а я тебя не боюсь. А, лов. Эх, Ты хотел меня закрыть, я сейчас фигил. Да нет, конечно. С другой стороны, проверь дверь. Может, надо открыть ее. Нормально тут все. Здесь можно открыть. Взял, выдохнул туда. Откуда? А, -а, а что ты делаешь? Вон, я парю, получается. Ай-яй-яй, Андрей. А это что? Это тоже парить? А, она не работает. О, Фредди Маск. Опа. Да, она тут есть. Нормально. А, это что? Что? Я взял какой-то жезл регулировщика, и у меня все закрылось. О, Она еще не здесь и не здесь. Она у себя на кухне. Ясно. работница. Так. О, у меня есть жезловы регулировщик, посмотри. Стоп! Куда идешь? У меня ярорка. Понял, я буду теперь аниматрониками это. А, заряд ходит. Где у нас свет включен? Нигде. Вентилятор выключить. Ой, Мишка Фредди, привет. Ты говорит, за ты успеешь? Успею. Я его буду фоткать. О боже, что здесь случилось? Что случилось? Почему у меня все просвечивают? У тебя тоже? Да. да. Даня, просто... в... Нажми э, утилиты, очистка и клин-априсing. Так, утилиты? Да, клин... это очистка и clean-up Где? Это не вижу. Нажал. За... Я просто паспорт достал, смотри. Убери его. Ой, Что случилось, Даня? Верни нормально. Держим паспорт, а как так... его убрать теперь? Колёсико мыши <свят> Могу жезл достать <свят> Но оно всё равно такое же <свят> А что там делает Золотой Фредди? <свят> кто там? Чё там? Золотой Фредди Где? Вон там А он. реально куда? Ты кто? <свят> Эй, ну зачем? Пойду, пойду их испугаю, короче <свят> сейчас тебя испугают, да? Угу, <свят> вам звонит Мишка Фредди? Боишься? На тебе Мишка Фредди. На. А это я тебя пугаю? Ой. Так, так это Мишка Фредди пугает тебя, видимо. О, Заяц, привет. Сейчас ты опять будешь пугаться? А нет. Алло. Алло. Это у тебя все? Что происходит? О, привет. Я тебя как испугаю. Давай. Ой, ну реально, Андрей, ну не надо. Так я его брал. Что с картой? такого? вот у меня один вопрос. У меня тоже. Я хотел это потянить, а у меня, вещь не получается. А где у меня вообще кровя пушка? А вот. О, ключик. А зачем он нужен? Открой дверь, открой дверь, открой дверь. На, забирай ключ, что вы Стой, давай посмотрим, как долго он будет стоять там. А, боже, я испугался. Откуда ли сам взялась-то? Она вообще должна вон там быть. Хотя зачем я тут смотрю, у меня тут всё просвечивает. Может, убереть надо? Я не знаю. Нет, у меня все так же. Что за хрень? О, курица откуда ты взялась? Ты как это сделал, Таня? Я просто пас. Как ты его достал? Нажми, это напиши в консоли кил просто и все. Хотя не, я могу ли сделать легче? А, ты не что ли, выдал? Настройка. Все так же. Да, я сбегаю к Мишке Фредди на кухне, которой. А нельзя? О, я сейчас у него. У него, кстати, тут музыка играет. О, привет. Откуда он здесь? Как к нему вообще пробраться? О, я его могу носить. <laughs> я могу его насиловать. Ой. Нажми на я. Я. О, заяц пришел. Все, устраиваем бомбежку. Тогда пробуем этот. Может, надо ночь данную перезапустить? Да, перезапусти. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. По-моему, все так же. Сейчас я свет включил. Макс. Да. Тебе звонит да. смачная баброчка. Алло. Алло. Вам звонит Алло. Мишка Фредди. А? Он звонит Мишка Фредди. Айо. А страшный испугался. А теперь он звонит смачная бабочка. Алё. Алё, я тут. Я слышно. Да да. Я я такой говорю, Макс, тебе звонит смачная бабочка. И ты такой это. Алё, я тут. Привет, привет, мы снова здесь. Привет. Теперь мы паспорт не достаем. А где паспорт? Да Не надо. Оф, наф, монитор. Я могу по камерам так совести. Дай, обернись. Обернись. Мишка Фрейзи А как еще это Камера disabled, аудио, only. Фокси на месте. А что там в коробке стоят? Ой, я... Откуда она тут оказалась? А, точно. А откуда тут коробки они были, сюда? А, Мишка Фрейзи убежал. Где он сейчас? Смотри, кто с нами сидит. Не вижу. О, голубь. Это Наташа. Так. Так, так, так, так, так, так. Опа. Бонни, Бонни, Бонни. Так, тут никого. О! Он Убегает. совсем не кусается. О, это милый, это милый Фокси. Милый Фокси. Давай мы толкаем. А там Бонни стоит. Ты чё, махаться будешь? Махаться будешь со мной? Там все убежали, если чё. Ну вот он, Бонни. Боже, ты чё так пугаешь? Махаться будешь со мной? Ах, ты чё меня бьёшь? Давай, нападай. Я у тебя говном кину. А! А ты тебя пугает, кстати? Нет. Меня тоже не пугало. А, это того Фокси, наверное, испугало. Моему кто-то птицу раздавил. Это такое, что-то непонятное пяти. Это говно, по-моему. А почему вентилятор теперь объясню? Это не так должно работать. А! Сзади был! Он сзади был! И пугался. В любой непонятной ситуации. Кидай себе говном. Привет. Ой, там их двое! И, и тут еще третий. Там Мишка Фредди. <смех> Ой-о. Махаться будешь. О, нифига он танцует. <смех> <смех> Ой-о, он. ай. ай. <смех> а я Мишка Фредди говном кидаю. <смех> Мне что-то за это будет? А! Он исчез. <смех> Куда он делся? А, он обратно пошел. А, он обиделся на меня то, что я него говно кидаю. Ты опять паспорт достал? Чего меня залагало? <смех> Марионетка. Что <смех> это такое? На. <смех> что ты делаешь? Мишка Фредди, говно, кидаюсь. На! И ты, Чика, на! И ты, Мишка Фредди, на! О, ключ. Пойду им отнесу. Они забыли. Кто-то сейчас сказал, мне кажется, вам лучше пойти с Алекс. Опа! Что под столиком делаешь? А кто там? Марионетка, ты что под столиком делаешь? Смотри. Вообще бесстыжие. А мне там, Без Бесстыжие? На тебе, Фредбер. Опять под столиком. Ты чё? Где то Мишка Фредди? А там есть кто-то? Посмотри. А! Кто там? На! Испугайся, говна, на, на. Ой, смотри, кто подставил. Ну, Фредбер, чего не боишься меня? На, на. Держи. Ты думаешь, что я тебя боюсь Я тебя не боюсь. На, на, на еще. На что? А я теперь зайти не могу. Убери. Он ушел. Он опять испугался то, что я какашками меня китаюсь А как ты это делаешь? Это в, в Азер бак Азер бейт. Короче, багбэйт Ой, ты что тут забыл? Смотри, у класса большие, он точно это, ну, торч Ага Наркоман Ой, что это? Это что такое? Это ты откуда взял? Это ты откуда взял? Ой! Кто <смех> это? <смех> а, чика! <Chica. смех> Я какое-то оружие нажал, профессионал, рифле. Э, и тут все это заорало. Вс это было. Я куда-то нарвал. О майгад! О май гад! Оо! Что? Такой ор был громкий. Ты говоришь ор? о диван, поехали, уи. Oui. Что делать охранники, когда нету аниматроников? Поехали. Ты что сделал? Короче, что мелочиться-то сразу? А, я упал. За карту упал. Что ты сделал? Я машину и машину сел, а я за картой. Ну я нафиг. О, я вас не боюсь. Что мне вас бояться? У меня есть зас, Я застрял. Даже не что у вас здесь вообще. О, привет, Чика. Ой, я за клеем пришел. Бонник, подтолкнешь меня, пожалуйста, это что-то застрял. Тут есть клей. Это все мне, Ой, Ой, О! Это составить карты? Там где где там чика? Чика, чика, чика. Я тебе клея принес. Иди тебе, Фокси, держи. Держи, не хочешь. А! Он бежит, Даня! Даня, он бежит! Кто он? Фокси! Закрой дверь! Они уже закрыты давно Все, Иди, открой дверь! Открой дверь левая про... левая левая левая левая От... Закрой, закрой А чё? Чё здесь <с за Да, у нас тут здесь. Видишь, этот, кое танцует Держи клей Ой О, смотри, я поставил Butterfly Challenge Смотри, он нюхает Поехали брум брум брум бру. Что происходит? Андрей удалил. Я в потолке застрял. Прикрывай тебя ты... отображаюсь. Чего? Ты, я... отображаюсь? У меня тут твои ноги только. <свят> <свят> все таки -то, никого нету. Фокси здесь. Вок. Оу, ноу-ну-ноу. А, Андрей, зачем ты это сделал? Он шарет. О, знаешь, что я сейчас сделаю? О, это я случайно, извиняюсь. А что ты сделал? Ой. Из-за чего за вспышки? за вспышки? Это я пытаюсь туман поставить. По-моему, у нас электричество закончилось. Да нет, мне кажется. Где? Вон она еще. Есть, снизу. Вот. А, не понял. Вот же есть. Да блин! Я все время забываю. Вот же есть. Я даже, видишь, вытащил. Да, я понял. А! Ты что ты пугаешь? А меня, меня не испугало. Смочная Бебра. Алло. Алло. А Мишка, А, у тебя тут прямо кто-то Чика. А! Что? У него, видимо, это. Дядя. Че <Чего> он так кричит? Ксерена какая-то. Я так делал Петрович, когда ему водки не хватило. Это в целом любой божечик. Ой, столько! Что это? О, можно вид зачитать. Круто зачитала, Чика, спасибо. Ну что, готов еще раз? Да. Что должен с электричеством? Куда ты? Куда ты его понес? Кого, электричество? Да Ну, далеко-далеко А куда надо было? Да включи, а открой дверь! Ой Да ты Ты чё меня пугаешь? Хай. Это что такое? Это марионетка А, ой Открой дверь Не хочу Это что за фиолетович там был? Меня он пытается убить сейчас Меня кто-то... Меня похоже убили Удали фиолет Он такой Я удалил О, Андрей, зайди в этот Ой-ё Кто тебя испугал? Меня баня напугал, но. <смех> <Ты, смех> Кто это? Посмотри! Ты здесь целый этот фан! Открой! Открой, открой, открой! Тут, тут это, Чика. Ой-. Ё. Как вот эти вот хрени вынести? Смотри на меня, смотри! Андрей! Так это а ты делаешь. А, это я? Да. Ой. <смех> смотри на меня. Смотри, как я выгляжу. Вот ты мне ярорка. Кто? Ярорка. Да-да-да. Ой, ё. <смех> Я опять же да. Ладно, давай еще. Бля, чуть-чуть Я ракета. Ты тут. А я голубь. Я ракета. Я, кстати, могу за голубя играть, как за охранник. У него хп просто поменьше. О, я придумал. Можешь мне кого-нибудь нематроника вывести сюда, и я превращусь в ракету, и это... Какого, например? Любого. Пум. А, ну ладно. А, тут, тут Бонни. Ё! Что это было? о о, -о, -о. Курлык, курлык. Да. Да, Курлык-курлык да, да. Сломал своим голосом Стакан у -у -у -у. <с> Тут Мишка Фредди Вам звонит Мишка Фредди О -а. смотри кто я и как я умею Как? У -у -у. Стой сейчас секундочку буквально Найди меня А где ты? Я в кабинете охраны Ты в банку превратился? Нет Нашел, вот Смотри. Тин-тин-тин, мы жарим картошку. Тин-тин-тин, мы жарим картошку. О, вот это голубь. О, настоящий пельмень. Шлепа и пельмени. А внутри много мяса. Мало честа. Ой, я Чепрага, смотри. А где ты? А, ой, Чепраг тут не помещается. В коридор, В смотри. коридоре? Да. А, я опять не помещаюсь. Ну, ладно, тогда... Тогда не Прага. Тогда да. Тут дверь открыл? Я. <с <с я летающий голубь. Ух ты, какой я прикольный. Что это за звуки? Такие страшные. <свес> Зайди в кабинет охраны. Я <свес> потерялся. Я вижу только Бонни, который говорит. А -а -а -а -а -а -а -а". Ой, я сидел на пицце только что. Теперь эту пиццу никто не продаст. А вот сделают <свес> вот так вот и все. Это вы готовы, дети? Да, капитан, я не слышу. Так точно, капитан. Спачб, сквебенс, панчбоб, сквебенс, спачбоп, склэбенс, спачбоп, сквебенс. Держи, клей. А я под столом. Потерял себя. Потерял себя, потерял себя.